Тут камень, там вода, не знаю, что впереди Кава, кава, кава Кава, кава, кава, блин. О, блин Ваня, Ваня, перескочил Ваня перескочил Все нормально? Камыши, Ваня перескочил он перескочил это было вот так, вот так, вот так, вот так. Я, я не знаю, как отсюда выезжать Капец, я вообще не знаю, как отсюда выезжать мне. это пиздец Спасибо. Yes. Трещина пошла Трещина пошла, пошла. Вот воду что ли? What О, жопа какая. Тут все скрыто, блин. мало вот тут отъехать И... Камеру включил. Тут да, я такая же фигня, блин. Короче, жесть. Илья, Иван, Илья Иван, Иди сюда, езжай. Иван, посмотришь, как Подъезжайте сюда. Расскажите как вы. Мы что, пытаемся. Ты поехали сейчас в тюрьму. Давай, давай, давай, я тороплюсь. Итак, камеру включал, камеру. Короче, вещи наполняются, скрими вещи. 13 января Стреляй, нуля. На заруде колосаки. Да. Защити нас ну, рулем. А ты не забудь. Ай, отходи оттуда! Ваня, отходи! Ручьи, не волняются, блядь! Че ты, блядь? О, здесь-то вода вообще! Слышу! Блин, мне надо, чтобы кто-то горду потянул Я толю, парни Реально, просто утолю и, и внизу вода Не надо, чтобы и лезь потянули Я вам подъездчику Я вам стую просто Страчу Если мне прямо туда поехать Это еще будешь. Нарвать старой бутой, тогда я тебе два нырну Жесть, ручей бежит просто, бля Бежит Понятно? Понятно, короче Это жопа Это жопа, друзья А, супер. Ладно все, включай камеру.